Какой красавчик, друзья! Ха -ха. Поговорим сегодня об аренде машин в Дубае. Сколько стоит снять вот такой кабриолет, чтобы покататься на нем от души? Да, это Ford. Mustang, одна из самых популярных моделей для покатушек, для краткосрочной посуточной аренды Я отъездил на нем месяц, прям снял сразу на месяц, чтобы прочувствовать, кайфануть Поснимал на нем обзоры для вас Да, вы видели ракурсы прямо отсюда с заднего спойлера Показывал вам видео, ездил по районам Просто общался с вами на камеру, то были красивые кадры Что скажете, друзья, поставьте лайк, если вам это понравилось если хотите, чтобы я продолжил снимать такой контент, если вам понравились эти кадры, но и сейчас я хочу поделиться с вами впечатлениями и, конечно, рассказать там, почем я это снял, сколько это обходится, стоит ли это того, по-моему а вообще, я подумывал даже, ну, прикупить себе такую тачку, у меня у коллег есть такие машины, вот именно такие, вот прям в GT обвесе мустанге. ну, красивая, красивая тачка и недорогая, это одна из самых доступных машин, среди спортивных тачек если таковы можно считать Наверное, самый доступный вариант Стоит такая машина Сразу скажу, если ее покупать Она будет стоить примерно 150-200 тысяч дирхам Ну, то есть 3-4 миллиона рублей Можно взять такую тачку Не знаю, насколько она будет новая, но точно свежая Я эти цифры пока не узнавал Потому что я подумал, ну, прежде чем Задумываться о покупке такой машины Не самый практичный вариант, честно вам скажу Сейчас начнется лета И без крыши вы на ней уже не поездите Просто напечет вам голову, да. Но вот как раз зимой я решил, вот я почувствовал на себе. каблик это классно. Я пофоткался на ней. Некрасивый салон здесь, смотрите, э -э кожзам с вентиляцией, кстати, да, чтобы попка не припекалась, не пригорала. Очень удобные задние сиденья, прям как это, как спортивные такие. Чу -чу, два ковша. Ну и передние, кстати, тоже. Что вы думаете? Как вам такая тачка? Значит, у нее объем всего лишь что-то два с половиной литра. Но при этом это турбированная тачка, это эко-турбо-движок. Он очень мало жрет. Я пытался засечь, сколько у него расход. Честно, мне было пофигу. Я просто приезжал на заправку и заливал полный бак. Как бы Я даже не знаю, почем цены в Дубае на бензин. Не спрашивайте меня, какая разница. Ну, ты все равно платишь и ездишь. Все равно какие штрафы здесь на, за, там, за превышение скорости блин, минимальный штраф 600 дирхам мне еще пока не пришли, но я уверен, что я понацеплял их несколько штук ну, блин, вы в любом случае на штрафы будете тратить больше денег, чем на бензин если вы, конечно, не будете ездить прям крадучись на ней да, вот я вам так скажу поэтому цены на бензин в Дубае пренебрежимо малы можно брать довольно прожорливую тачку, в принципе, пофигу нет тут таких налогов на них, про налоги пока еще точно ничего не знаю, я пока себе не оформлял собственность, никакую машину, потому что я пока не имею такой возможности, я еще не имею даже mrs иди. не говоря уже о местном водительском удостоверении, которое получить еще сложнее и дольше, но я сейчас уже занимаюсь этим вопросом, вот, пока, пока я уже на арендованных машинах, у меня вот их сейчас было две штуки в аренде, одна пылилась, стояла, джет-то... Но с клиентами я ездил на джетте. Ну, потому что неудобно на ней. Вот сюда клиентов не посадишь. Я специализируюсь на дистанционных сделках по недвижимости. У меня почти все сделки дистанционные. Но даже при таком раскладе иногда потом клиент прилетает на подписание договора порой. Ну или просто встретиться, показать, показать, что купили. И вот, ну, банально, не все сюда поместятся. Но если с детьми тем более неудобно. Короче, тачка не для работы, тачка, так сказать, для души. А где на ней гонять для души? Скажите, пожалуйста. Повторюсь: Дубая штрафы просто конские. Ну, вот я знаю местные знаете как делают они просто уже знают где какая камера знают дороги где есть интервал между камерами вот например здесь наша я их вот она здесь ограничение 100 км в час можно ехать 120 если вы поехали 121 уже камера сработает и пришедет вам штраф 60 дирхам это 12 тысяч рублей даже больше уже сейчас по текущему курсу но вот если ехать в направлении с даунтауна вот сюда к дубай-марине вот где я сейчас нахожусь рядом с ней то вот последняя камера до, до съезда стоит, метров, наверное, там за полкилометра может. И потом вы съезжаете на дублер вот сюда, вот на параллельную э, дорогу, и выходите вот на эту развязку. И там по развязке вы делаете таких два виража, такие два заворота, и вот по той стакане, по дальней, спускаетесь вниз. И на всем этом интервале камер не будет. Его вот здесь можно притопить. Да, честно, с бойздом, потому что бывает, даже передвижные камеры стоят. Это ты так один раз притопишь, потом не расплатишься. Но я пару раз притапливал. Ну, короче. Не, не для протокола, будет сказано, да, вообще-то Но я пару раз притапливал Не совсем отзывчиво иногда реагирует он Это же турбо Все зависит от оборотов, на которые вы попадете Иногда ты тапку в пол, в пол давишь И она начинает свист из-под капота оттяги а тяги что-то особо нет но конечно мощность тут сколько 300 лошадей да там зависит от крутящего момента до 300, до 300 с небольшим лошадей хватает этой мощности чтобы чувствовать себя вольготно за рулем вообще не париться кстати я в спорт режиме даже почти не ездил я на обычный режим вот кстати зацените блин. арендованная тачка дверь уже все раздолбанная Провисшее Просил поправить, и они, короче, отмазались Не стали этого делать Показать вам, что под капотом? Или неинтересно? Давайте покажу, как он тут открывается Тяжеленький капотец Ну вот он, движок, не такой большой Но в целом тачка мощневая Ну его нафиг, этот капот Че прокатить вас? Интересно? А, давайте по... Для меня самое большое впечатление первое было Это, конечно, движок работает тихо отсечка электронная срабатывает выше четырех с половиной оборотов он не держит все как бы глушитель здесь стоит нормальный не тюнингованный музыка классная в тачке вот реально Тут стоит, стоит такая акустическая система, чтобы вы можете, могли ехать на скорости без крыши. И у вас нормальный граммузон, чтобы вы его слышали. Вот это кайф. Что еще? Мне понравился, мне впечатлил процесс закрытия крыши. Блин, ну я ребенок, и честно, вот, посмотри. я первый раз, когда ее открывал, у меня аж мурашки пошли. Ну вот и что, кабрик. Вот так вот он уже сделать, Вот фиксируется. Естественно, крыша закрывается только при э, опущенных стеклах. Вот как она выглядит с закрытой крышей. Неплохо, я вам скажу. Вообще, вот если такую тачку брать, я ее бы взял либо красную, либо синюю-голубую такую, знаете, с отливом. Может быть, даже с металликом. Может, даже пленкой бы офигачил бы ее полностью. Я в Сочи ездил на обклеенный как раз э, вот такой насыщенный синий слегка перламутровый цвет матовая пленка блин какой это был кайф и еще некоторые детали обвеса я покрасил в серебристый матовый цвет просто бомба топчик вот топчик меня до сих пор вот ну вот даже вот этот поршак меня не так заводит как тогда заводил мой Иксик ну я и выжил из него все за несколько лет продал вот сейчас я в раздумьях чтобы мне взять попозже когда уже там будут вымирать и права местные чтобы мне взять собственно, Блин, простите, даже не этот, не помыл для обзора тачку Короче, я месяц собирался снять на нее обзор Я месяц катался Вот в последний день сегодня мне возвращать надо И только сейчас снимаю Не знаю почему, волновался, честно Поддержите меня лайком А я не автообзорщик, мне не движок снимать легче Я так стесняюсь, смещаюсь Ну что, ну взял кабрик покататься, попонтоваться. Ну что, не всем же об этом рассказывать теперь Вот, смотрите, крыша тканевая Неплохая крыша. Но ты когда едешь в ней, сифонит что-то, откуда-то ветер сквозит то ли сюда куда-то попадает. Фиг поймешь. Тачка свежая 2020 или 2021 -го года. Ну, так мне сказали, я не проверял. Хотя документы там где-то под ней есть. Не буду смотреть. Короче, э, все равно вот эта вот некапитальная крыша она такое создает ощущение картонности. Гурзой какой-нибудь за и ты начинаешь слышишь, как будто он тут у тебя в салоне едет. Ну, иногда такие бывают моменты. Поэтому, конечно, сейчас еще я представляю, как она будет греться летом. Там, твою дивизию, вот посмотрите все это, черная матовая крыша, как она будет греться плюс то, что очень легко раскладывается, складывается быстро, без проблем, но жалко не на ходу а у меня один друг после посоветовал, ты, говорит ты, ты разгонись быстро, и крышу на ходу открой <laughs> будет весело, говорит, но нет, нет, сработает защита даже если вы тихонечко едете она не открывается, не закрывается только это на полной остановке Чего еще рассказать, я не знаю собственно, почем аренда, да? я ее снял, всего лишь, внимание за половиной тысяч в месяц это ну грубо говоря примерно 110 тысяч рублей на самом деле это очень недорого другие предложения были некоторые в полтора раза дороже там до 10 тысяч дирхам в месяц заходит предложение по аренде таких машин естественно при посуточной аренде она выйдет гораздо дороже но вот я сейчас ее продлил у меня месяц уже истек она у меня уже пошла такая-то в посуточную но мне сказать что будет считать исходя из одной тридцатой от пяти тысяч дирхам короче честно ребята классно мне нравится ничего не надо ни прав местных, никакой банковской карты. Короче, ничего не надо вам. Вот вы приехали из России, прилетели, просто приходите, берите свою эту тачку. Теоретически, вы можете там набрать штрафов целую кучу. А депозит я за нее оставил только 2,5 тысячи дирхам. То есть, я отдал 8000 дирхам просто, 5,5 тысяч аренды, 2,5 тысяч депозит, и все. И если вы насобираете, вы можете за один день тут насобирать штрафов, блин, на сумму большую. И они потом будут их оплачивать, эти штрафы. Как они эти вопросы решают, я хрен но знает с вас они потом не взыщут эти деньги но так делать не надо ну видимо в какой-то черный список потом попадете я не знаю у меня вот ну может был максимум отсюда там раза три здесь же как здесь когда камера срабатывает вспышка у вас, у вас срабатывает вспышка. Меня или три раза, короче, я видел, чтобы вспышка срабатывала. Но и то, кстати, почему-то не всегда приходят штрафы, когда срабатывает вспышка. Ну, может, потому что она не на меня, на соседнюю машину, там, как-то сработает. Я не знаю, но, короче, я надеюсь, что я там не больше тысячи дирхам потрачу на штрафы. Вот, я порядочный арендатор, я еще буду брать у них машины. По-любому, вот, клиентам своим советую. Классно, ребята, у них разные есть тачки с водителем без водителя. Ну, не об этом речь, это не реклама абсолютно, я даже не буду контакт никуда оставлять.